Ежегодная церемония награждения победителей Всероссийских Олимпиад по традиции оказалась красочным шоу. Поздравляя победителей, ректор КФУ отметил, что такое разнообразие талантов можно смело называть залогом успешного будущего всей страны. С одного только IT-лицея КФУ было представлено 9 ребят. А с лицея имени Лобачевского целых 12. Организаторы и участники мероприятия напутствовали выпускников успешно сдать единый государственный экзамен, чтобы окончательно закрепить победный результат. Аделя Шамилова, Универньюз.